Вот, пожалуйста. Видите, что за причину приносит к облике, как стенд, на стенде мы можем все что угодно написать. Покажите нормативный правовой акт. В чем проблема? Он ДСП или что? Вот столько много милиции. Покажите, пожалуйста, нам документ. В чем проблема? запись для материалов моего уголовного дела. Вы мне препятствуете просто. Что-то такое. Молодой человек, аудиозапись может вестись исключительно на диктофон. У нас диктофон при себе есть. Вот. Нет, конкретно диктофон, не мобильный телефон. Мне нужен телефон мобильный. Вот, либо диктофон, либо ничего. Покажите, где это написано. Мы можем здесь долго стоять, разговаривать и так далее. Что Все, это? я беру Вы телефон с собой. Документ покажите. Еще раз говорю, не какого Документов нет, тогда какой телефон остается меня. Если документов нет, то... Телефон, телефон только у него нет. или у всех собирается? У всех. Я сразу на никакого нет. Это ваша проблема. Правила вас... внутреннего трудового Что порядка. Здесь. Как, Покажите. Вы записывали девушку? Да, записано. Вас не еще, да? Нет. Да. А Нет. нет. Sure, facility, yeah. Почему это написано? Она пишет, написано экстремисты. Что за бессмысленный телевизор? Я говорю еще раз, почему я должен снять рубашку? Представьте, мне нормально. Не провоцируйте конфликт. Вы провоцируете конфликт. Вы должны снять рубашку. Почему я должен ее снять? Не повышайте его. Нормально сейчас разговаривать. Да. Я ничего я не, не понимаю, нет. Я вот не по я раз, ходу, хотя бы вы не нет, нет. Еще раз я вас прошу. я не буду стоять в стигмон У вас там было? Да. Ну, я да. Я Пойдем. да. Пойдем да. Вы да. что я тебе да. не не Я Я спрашиваю. Если вы не увидите то вакцинах Проведение фотовидео все запрещено. Фото.